Приветствую вас, дорогие мои друзья, с вами как всегда я, Олеся Медведева, уже третий раз за сегодняшний день мы с вами встречаемся, но это все потому, что огромное количество информации, все необходимо проработать, проанализировать и, конечно, поделиться с вами. Ну а итоговый выпуск, как обычно, является обязательным, будем говорить о том, что произошло за сегодняшний, а также вчерашний дни на фронте и не только. Снова поговорим о грядущем контрнаступлении и о возможной дипломатии. По сводкам украинского генштаба, информация от Американского института изучения войны, британской разведки и так далее, все, что касается фронта, конечно, будем ориентироваться на самые свежие данные. Вот что сегодня говорят в украинском генштабе. Продолжаются бои в Бахмуте, а также в соседних, Богдановке, Ивановском и Александра Шультина. Александр Сырский, глава сухопутных войск, говорит, что ВСУ удерживают позиции в Бахмуте и переходят в локальные контратаки, после которых противник покинул некоторые позиции. Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщает о том, что на Бахмутском направлении против ВСУ воюют 25 600 россиян. На Бахмутском направлении против нас воюют 25,6 тысяч личного состава, 65 танков, 450 боевых бронированных машин, 154 пушки, 56 реактивных систем залпового огня. Это больше, чем армия Чехии или Венгрии. Западные военные блогеры сообщают о продвижении российских войск, в том числе вагнеровцев, в северо-западной, части Бахмута. Согласно сводке генштаба ВСУ к западу от Донецка идут бои под Авдеевкой, Первомайском и в Маринке. Существенных изменений ситуации здесь нет. Но, к примеру, российские паблики пишут о том, что ВСУ на этом направлении начали контратаковать. Но, судя по всему, погода каким-либо крупным атакам не способствует. В сети огромное количество видео, на которых показано, как окопы, в частности, на этом направлении, залиты водой. В целом, дожди на префронтовых территориях на Донбассе будут идти, согласно сайту ГИСМЕДИО, почти весь май. Ранее ожидалось, что сухая погода будет уже в начале мая, а куратор ЧВК Вагнер Пригожин говорил о том, что 15 мая, когда земля просохнет, возможно наступление ВСУ. Ну а теперь давайте мы с вами посмотрим на прогноз погоды. Такая сбывшаяся мечта. Uh-huh. Медведева, ведущая прогноза погоды. Шучу, конечно. В Бахмуте ожидается переменчивая погода. То Солнце, то небольшой дождь. Особенно сильные осадки предварительно ожидаются 8, 19 и 26 числа. При этом температура воздуха будет плюс 16, плюс 20 днем. А в прифронтовом Запорожье май обещает быть достаточно дождливым на всей протяженности месяца. Осадки разной интенсивности предполагаются каждую неделю по 2-3 дня. Наиболее сухой будет первая неделя месяца, а там дождь ожидается только в воскресенье, 7 мая. И для всех тех, кто, как и я, смотрел прогноз погоды по ICTV, там всегда этот ведущий заканчивал, нехай проблемы-то несгоды, не роблять вам в типа погоды. В Херсонской области, скажем так, будет более сухая ситуация, дождей там прогнозируется Меньше. Теперь перейдем к новым ракетным ударам. Вчера был очень сильный прилет по Павлограду. Это один из основных логистических узлов переброски ВСУ на Тонбасс. Как заявляет украинское военное руководство, всего по Украине было выпущено 18 ракет класса воздух. Воздух заявляется, что 15 из них было сбито, то есть 3 достигли своей цели. Минобороны России заявили, что ракетный удар наносился по объектам военно-промышленного комплекса Украины, что цель удара достигнута и что нарушена работа предприятий, осуществляющих выпуск боеприпасов для украинских войск. Украина эту информацию не подтверждала. Касательно Павлограда, местные власти заявляют, что был прилет в жилой сектор, а также в промышленное предприятие, где возник пожар. Ранения получили 34 человека, среди них 5 детей. По поводу того, что именно там взорвалось, почему было такое зарево, существует несколько версий. Версия, которая популярна в российских пабликах, что был прилет в склад с боеприпасами. Согласно другой версии, прилетело по хранилищам ракетного топлива, которое необходимо было утилизировать, подлежало утилизации. Представитель сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что цель новых ракетных атак Российской Федерации это логистика всу они пытаются выискивать логистические маршруты и логистические центры, но и энергетику они не оставили. Неспокойно этой ночью было и на территории Российской Федерации, в Крыму. В Ленинградской области сегодня подорвали опору линии электропередач. На месте была найдена взрывчатка. А в Брянской области взорвали железнодорожные пути с грузовым составом с топливом. Поезд этот оказался белорусским, причастный к случившемуся Ищут. Также сегодня активно работает ПВО в Крыму. Назначенные Россией власти заявили, что идет атака дронов на полуостров. Говорят, что один сбили над Евпаторией. Также пытались атаковать Севастополь и бухту. Ну и плавно мы с вами подходим. Традиционно уже... Контрнаступлению. Западные эксперты и СМИ продолжают писать о российской обороне на юге Украины. Сводки британской разведки пишут: Россия выстроила на захваченных территориях один из самых масштабных систем военных оборонительных сооружений в истории. Сообщается, что эти оборонительные сооружения находятся не только рядом с нынешними линиями фронта, но и глубоко в тылу в тех районах Украины, которые в настоящее время контролируются Россией, а также на своей территории. Белгородской и Курской областях. В отчете говорится, выстраивание такой системы защиты подчеркивает обеспокоенность российского руководства тем, что Украина может добиться крупного прорыва. При этом, как пишет The Guardian, украинские военные говорят, что с учетом этой оборонительной системы им нужно больше времени и обучения, и больше боеприпасов. У них было достаточно времени, чтобы построить много траншей, поэтому нам нужно... Много боеприпасов, чтобы выгнать их, говорит военный с позывным «Сармат». Также этот самый «Сармат» заявляет, что для контрнаступления нужно больше минометов. Кроме того, военные считают, что контрнаступление займет длительное время. Боец по прозвищу «Лук» заявляет, все ждут этого и думают, что мы решим все одним ударом. Это займет время и будет трудно. Также газета фиксирует, что цена... Помощи Украине для стран-союзников становится выше, поэтому контрнаступление будет иметь решающий характер. Напомню, что представители украинской власти как раз таки призывают не придавать решающий характер этому грядущему контрнаступлению. Почему так? Мы с вами это неоднократно обсуждали. Тем временем социологи отмечают снижение поддержки вооружения Украины в западном обществе. Свежие исследования университета Мэриленда и компании Ipsos показывают, что поддержка Украины в США падает, и это должно беспокоить американских политиков, считает институт Брукингса. Вот основные выводы по итогам опроса жителей Америки. Итак, падает Уровень ожиданий, что Россия проигрывает, а Украина побеждает. С октября по апрель количество тех, кто считает, что Москва терпит поражение, уменьшилось на 11% и составило 37%. Число же тех, кто уверен в победе Киева, упало за тот же срок на 17%, 43% до 26%. Далее падает готовность населения США нести издержки за поддержку Киева в виде роста цен на энергоносители инфляции и потери американских войск. Даже такой вопрос задают. Опрос показывает, что падение по всем трем показателям на 9, а то и 15%. Готовность больше платить за энергию упала на 9%, нести инфляционные риски на 11% и настолько столько же желание жертвовать жизнями, американских солдат. Также 33% американцев считают, что нынешний уровень поддержки Украины со стороны США слишком высок. Такой точки зрения придерживаются 50% республиканцев, 13% демократов, при этом 30% уверены, что уровень поддержки правильный, а 12% что он слишком низок. Американцы преимущественно выступают за возвращение украинских территорий по состоянию на довоенный февраль 2022 года, то есть без Крыма и ЛДНР. Такой вариант поддерживает 26% опрошенных за возврат территорий по состоянию на 1991 год. Эту цель, напомню, декларирует Украина, высказывается 18%. При этом цель победы над Российской Федерацией или ее ослабление поддерживает только 8% американцев. Большинство опрошенных хотели бы ограничить поддержку Киева одним-двумя годами. 46% таких американцев. Тех же, кто предлагает делать это сколько потребуется, всего 38. Институт Бруклингса так комментирует эти цифры. В этом вопросе был заметен партийный раскол. 62% республиканцев хотели придерживаться курса в течение одного-двух лет в сравнении с 51% демократов, которые хотели придерживаться курса столько, сколько потребуется. Имеется в виду уделять помощь и поддержку Украине. Судя по цифрам этого исследования, скептические или же умеренные настроения в Соединенных Штатах Америки не преобладают, но растут. Но западные элиты, конечно, опасаются, что в случае неудачи Украины, в контрнаступлении, союзники начнут задумываться о подобное настроение в обществе западном расти. Видимо, поэтому постоянно формируются какие-то группы, которые планируют формализировать дипломатический процесс, когда, конечно, для этого сложатся определенные обстоятельства, которых сейчас, судя по всему, еще нет. Вчера Папа Римский заявил, что Ватикан причастен к секретной миротворческой миссии в Украине. Цель этой миссии попытаться положить конец конфликту между Украиной и Россией и, как пишет Рейтер, вернуть вывезенных в России украинских детей. Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я раскрою ее, сказал папа римский журналистам после визита в Венгрию. Он также заявил, что поговорил об Украине с венгерским премьером Виктором Орбаном, а также представителем РПЦ в Будапеште митрополитом Иларионом. и Ларионом. это лишь один трек, не люблю это слово, но тем не менее, по которому идут попытки предложить дипломатическое решение конфликта. Но в мире, как мы помним, есть и другие миротворцы, которые претендуют на роль в урегулировании. Это Китай, это Турция и Бразилия. На выходных, кстати, призвала не исключать возможность мирных переговоров между Украиной и Россией. Ангела Меркель на книжной ярмарке в Лейпциге. Она сказала: мне было бы важно, чтобы мы не смотрели слишком узко, и если кто-то, как экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг. Ишингер говорит, что нужно подумать о возможности переговоров, не нужно сразу шипеть, нужно, чтобы люди, обеспокоенные тем, как все завершится, могли высказаться. Не все они поддакивают Путину. Кроме того, она еще заявила, что до войны Владимир Зеленский был жестким противником выполнения минских соглашений. По ее ощущениям, как она сказала, Зеленский не выражал желания выполнять эти договоренности. Более того, он был уверен в том, что Минские соглашения не получится реализовать, поскольку они не популярны в украинском обществе. Меркель сказала, в этом наше мнение различались, я говорила ему, что это единственное, что у нас есть, и мы должны стараться работать в этих рамках. Также она сказала, что считает правильным, что при помощи переговоров с Путиным, она пыталась предотвратить большую войну. Только Германия и Франция среди стран ЕС были серьезно заинтересованы в попытке добиться мира в Украине. К моему величайшему сожалению, было довольно много людей, которых это не очень интересовало. Я использовала все, что было в моем распоряжении, чтобы попытаться предотвратить эту ситуацию, имеется в виду полномасштабную войну. То, что это не удалось, не является доказательством того, что пытаться было неправильно. Несложно догадаться, что на Банковой поспешили раскритиковать слова Меркель. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, «Один вопрос переговоры о чем? Снова о дешевом газе от РФ». Но обязательно ли это должно быть ценой разрушенных территорий Украины сотен тысяч невинных украинских жителей? Главное, с кем? С официально признанными международными военными преступниками? Если вы не можете исправить ошибки прошлого, просто прекратите оправдываться и поощрять агрессора. Конечно, есть нюанс э Стоит ли о нем говорить, если бы минские соглашения были выполнены, то возможно не было бы всех тех разрушений и огромного количества жертв, в том числе среди мирных жителей. Но в целом призывы к переговорам от бывшего канцлера ФРГ это очень симптоматичный признак. Того, что многие на Западе склоняются к тому, что приходит время, для переговоров. И, как мы сегодня с вами уже обсудили, в самом первом выпуске своеобразная партия мира в Украине тоже есть. Но посмотрим, что из этого всего выйдет. На этом пока все. С вами была, как всегда, я, Олеся Медведева. Не забывайте подписываться на наши каналы в Ютубе. Напомню, у нас их два. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал «Политика страны». И спасибо за ваши слова поддержки в комментариях. Хорошие слова намного ценнее, чем вся эта грязь, которая льется. Ну и то, что я пообещала в пятницу вечером в итоговом выпуске, я реализую, я выполняю. Если не знаете о чем я, посмотрите выпуск, который вышел в пятницу. До скорых встреч, пока!